так ребят всем привет на связи виктор бандолет я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса business chance pro также являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет в частности через социальную сеть вконтакте при выстраивании различных автоворонок и систем масштабирования и обучения команд для их бурного квантового роста и сегодня я хочу поговорить о трех трюках как получить долгосрочных клиентов и партнеров в свой бизнес. Зачастую, когда я приходил в сетевой бизнес, и на протяжении, наверное, 3-4 лет у меня была вот мания, Как бы это больше рекрутировать, там создать поток клиентов, то есть рекрутинг, рекрутинг, рекрутинг, рекрутинг, подписание, подписание, продажи, продажи. Но скапливалась куча контрактов, да? То есть такая перепись населения, которая по итогу как приходила, так и уходила из бизнеса, потому что зачастую мы привлекаем в свой бизнес неквалифицированных кандидатов, неквалифицированных партнеров, клиентов, тем самым из-за этого они очень быстро сливаются, потому что Самый надежный, самый крепкий бизнес получается тогда, когда вы приводите, не приводите, а когда люди приходят на людей, а не на компанию, да, то есть вот когда люди увидели вас, вы зацепили их своей харизмой, эмоциями, своей импульсивностью, да, то есть каким то вот, ну, вот энергетикой, да, то есть вот вы зарядили его энергетикой, и этот человек понимает, блин, вот за этим человеком мне было бы приятно идти, потому что я вижу в нем гаранта выживания, это того человека, который приведет меня до результата рано или поздно, если я буду следовать его рекомендациям, принципам. И поэтому я сегодня хочу с вами поделиться теми трюками, которые позволят вам выстраивать именно вот таких кандидатов, да, то есть именно тех людей, которые будут приходить на вас приходить на вас и приходить в бизнес именно к вам и что бы то ни случилось они будут цепляться не за компанию а за того что именно есть вы за того что им приятно быть рядом с вами обучаться с вами быть в команде вместе с вами ребят постар... поставьте восклицательные знаки если бы вам было полезно узнать эту информацию да и вообще не то что узнать эту информацию было бы полезно а... получить стать таким человеком чтобы вы приходили как бы на вас так здорово вижу восклицательные знаки Итак, ребят сегодня три трюка первый трюк это необходимо начинать создавать сообщество сообщество лояльных лояльной аудитории которая бы наблюдала за вами которая бы следовала за вами и которая была бы вашей да то есть это можно делать благодаря группе в социальных сетях, либо паблике в социальных сетях. То есть вы создаете какой-то комьюнити, создаете свое такое сообщество, где вы начинаете, хотел сказать, толкать, да, то есть, ну не толкать, а пропагандировать, вы проповедовать, вот, наверное, самое более правильное высказывание, проповедовать с, э, свои традиции, ну, традиции не в том смысле, что вы, вот, например, католик, грубо говоря, и вы начинаете там э, по каким-то, пр... о каких-то праздниках говорить, нет, вы создаете вот свое движение, да, то есть со своими канонами, со своими правилами, со своим мировоззрением, со своей узкой направленностью, да, то есть вот вы, вот вы, индивидуальность. И вы, когда начинаете создавать сообщество, люди начинают приходить на вас, они начинают смотреть, кто вы, чем вы дышите, чем вы можете быть полезными, чему вы обучаетесь, каким результатом можете привести, вот, и по итогу э, собирается вот именно ваша группа людей, это может начинаться с 10, с 20, с 30, со 100, потом с 1000, потом с несколько десятков тысяч человек. И на самом деле, когда будет собираться ваше сообщество, это ваше движение. То есть вот представьте, вот вы просто посмотрите на мир, да, то есть вокруг себя, на новости, на какие-то вот, опять же, движения, да, то есть на какие-то направленности, которые сплочают очень большое количество людей. И это не из-за того, что вот вы создали сообщество, а потому что вы начинаете быть яркой личностью, которая постоянно для них что-то делать для них вещает для них их обучает и они становятся привержены к вам то есть привержены они бу будут хотеть просто идти за вами потому что они будут видеть вас лидера потому что они будут видеть вас свою точку б то есть э свое светлое будущее вот и Второй трюк, который следует после вот этого первого трюка, вам нужно на постоянной основе. На постоянной основе желательно каждый день, ребят, а в особенности на самом начальном этапе, как вы только выстраиваете вот это сообщество, когда люди начинают к вам пристраиваться, присматриваться. Желательно каждый день давать ценный контент. Многие, многие задумываются, многие люди думают, блин, а В какой мне направленности стать экспертом? Ребят, поставьте, я не знаю, десяточки, если... Нет, не десяточки, поставьте семерочки. Если вот вы когда... Вы, вы вроде бы уже понимаете, нужно строить свой бренд. Вы вроде бы понимаете, что нужно выстраивать свое позиционирование. Ребят, только не путайте. Позиционирование личный бренд это два разных вектора развития, но это один бизнес, да, то есть это нужно делать вместе, но это два разных вектора. Вот поставьте семерочку те люди, если вы понимаете, ё ну вот а мне, в чем мне экспертность вы проявлять, чему мне начинать обучать людей, да, то есть вот а, какую нишу мне выбрать, да, то есть вот в чем мне начинать выделяться, поставьте семерочки, если у вас вот такие вот трудности какие-то вот возникают. Юля, у тебя проблемы с семерочкой, либо у тебя проблемы с нишей, да, вижу, ребят, семерочки. Смотрите, один из моих наставников на русскоязычном рынке, он сейчас обучается, ну, он сейчас живет в Соединенных Штатах, он частенько туда уезжает, обычно на сезон на пару месяцев. И вот он, у него недавно прошло событие, на котором выступал 16-летний миллионер. Долларовый миллионер. Он поставил свою цель, э, заработать свой первый миллион долларов к 16 годам, он его заработал. И, и вот у него спросили очень интересную такую штуку. И на самом деле мне очень понравилось, как он ответил э, на этот вопрос. Он сказал, ребят, вы, вы не сможете определиться, то есть вот многие думают, что правильно, что неправильно, что сработает, что не сработает что нужно, что не нужно. Пока вы не протестируете, то есть протестируйте в чем, вам необходимо выбрать то направление, которое вам нравится. То есть это может быть разная направленность. Это может быть личностный рост. Это может быть психология. Это могут быть взаимоотношения. Это может быть продажи. Это может быть рекрутинг. Это может быть маркетинг. Это может быть продвижение. Это может быть технические знания какие-то. Любые вещи, за которыми вот вы наблюдаете. вот Вы можете сидеть часами. Вы не устаете, вам нравится это делать. А если бы вы еще за это деньги получали, вообще было бы отлично. Да? Вы берете и начинаете тестировать. Вы начинаете в этой сфере делиться информацией с людьми. И вы смотрите, что цепляет людей. Если вы какую-то берете за период времени какую-то, ну, я не знаю, может 30 дней, может 90 дней. Ну, зачастую вот самое оптимальное это 90 дней для того, чтобы полностью... Эм определиться, да, то есть сработала ли это, эта ниша, интересна ли эта направленность вашей аудитории, либо неинтересна. Вы начинаете постить контент, генерировать там, возможно, видео записывать, возможно, какие-то чек-листы предоставлять, возможно, инфографику делать, возможно, просто посты писать с интересным оформлением картинок, то есть, ну, делайте это грамотно. И вы видите на обратную связь, насколько ее лайкают, насколько комментируют, насколько репостят. И если вы видите, что это зацепило людей, Ура, здорово, все, то есть вы цепляетесь за эту нишу, и вы понимаете, что она сможет вам монетизироваться. То есть вы выстроите вокруг себя такую аудиторию, которая очень круто будет вас любить, которая будет за вами следовать и будет за вами везде, то есть и будет к вам приходить в бизнес, и будет клиентами ваш становиться, все, что вы пожелаете, да, то есть вот вы сделаете один призыв к действию, и... Этот призыв к действию будет закрепляться действиями ваших потенциальных клиентов и партнеров. Ребят, поставьте восклицательные знаки, если вы услышали вот эту мысль. Да? То есть, вот если не сработала эта тема, вот вы взяли тему, вы видите, что как-то аудитория, которая вокруг вас, выстраивается, ну не особо как-то не лайкает, не комментирует, не репостит. Значит, вот тут вот вы берете и меняете тему, опять же, которая вам интересна вот и начинаете ее опять же давать в массы то есть начинаете возможно это может быть одна и та же тема только под разными углами да то есть только под разными углами потому что вот опять же взять сетевой бизнес и сетевой бизнес он это краеугольный такой камень. И вроде бы одна и та же аудитория, но для сетевого бизнеса, для предпринимателей сетевого маркетинга интересно очень огромное количество тем. Это как и личностный рост, это как и продажи, это как и рекрутинг, это как и выстраивание отношения, это какие личный бренд, это какие и блогинг, брендинг, да, то есть как и маркетинг, как продвижение в интернете. То есть углов много. Вроде бы одна целевая аудитория, но углов много и поэтому на самом деле для того чтобы выбрать себе нишу не так сложно как мы обычно придумаем себя в голове вам нужно просто подумать вот посидеть и посмотреть что вам нравится делать да? то есть либо в каком направлении вам бы нравилось обучаться и вы начинаете читать книги Смотреть видео, проходить тренинги, начинайте этим делиться с людьми, смотрите обратную связь. Окей, пошло и поехали. Потому что вот многие люди тратят месяцы, полгода, год для того, чтобы топаться на месте в своей компании. Там пытаются выкладывать баночки своих продуктов э, в своих группах, на своих страничках, начинают спамить. И по итогу полгода, год тратить времени, по итогу результата ноль. Хорошо, если они там выходят на 100 долларов, на 200, на 300 в идеальном случае. А в... зачастую... Многие не выходят ни на что, они выходят в минус, так сказать, они потратили больше на продукт, возможно, они на мероприятия поехали, ездили на мероприятия и так далее, поэтому они работают в минус. И поэтому, ребят, ребята, вот поставьте себе за планку год, и за год можно просто-напросто несколько даже ниш протестировать зачастую случается так что вы в любом случае выбираете нишу с первого раза то есть но ну, зачастую вы видите что все-таки эта ниша тоже востребована если она вас зацепила вам это нравится есть люди если вам это понравилось также есть аудитория которая это тоже понравится но опять же это нужно тестировать поэтому вот возведите год да то есть вот такой вот год времени и на самом деле за три месяца Просто взять 3 месяца, за 3 месяца можно стать экспертом в любой теме. То есть, одна тема, ее изучили, ее внедрили, получили результат какой-то, начинаете делиться с аудиторией, 3 месяца и... Вы уже эксперт, да, то есть, ну, как бы, не в том смысле, что вот вы просто где-то прочитали, начинаете просто обучать. На самом деле, нужно все совмещать, учиться, практиковаться и обучать, да, то есть, вы когда учитесь, это при, принимаете на себе и обучаете. Потому что вот сейчас у меня, кстати, мысль очень ну, крутая появилась, мне очень сильно нравится психология, да, то есть, и одно из направлений психологии, многие это к эзотерике относят, как трансерфинг, да, то есть поставьте пятерочки, кто встречался с трансерфингом, мне очень близка эта тема, и я понимаю, что эта тема очень актуальна окружающим людям, потому что Трансерфинг мне в одно определенное время очень сильно помог выбраться с трудной ситуации, да, то есть такой с огромной депрессией. И вот это называется, когда ты вот изучаешь какую-то тему, ты вот в нее влекаешься, ты начинаешь ее применять, оно тебе дает результат, и ты уже понимаешь, как это работает. И, скорее всего, возможно, в каком-то дальнейшем будущем вы увидите от меня какие-то... Интересные штуки по трансерфингу, то есть возможно я как-нибудь соединю бизнес с трансерфингом и это очень круто повлияет на ваши результаты как на ментальном уровне, потому что на самом деле зачастую нам хватает ресурсов, нам хватает каких-то инструментов, но нам не хватает внутренней силы, да? то есть это внутренних каких-то действий, наши внутренние стереотипы очень сильно мешают двигаться вперед и поэтому я скорее всего... Uh, ну, я уже задумываюсь в этом направлении, возможно, что-то для вас придумаю. Поставьте, я не знаю, там, единички, если вам было бы интересно узнать о трансерфинге, который соединяется с бизнесом и с успехом, и вообще uh, с личной жизнью. Вот та вещь, которая вам в самое короткое время может просто поменять мировоззрение. К, к люб, ко всем окружающим вам вещам. То есть поставьте единички, если вам было бы интересно с этим столкнуться и опробовать на себе. Угу, круто. Вижу единички. Поэтому, ребят, первое, создаете сообщество, второе, начинайте генерировать контент. На самом начальном этапе это лучше делать каждый день, потом вы можете это как-то, ну, находить новые стратегии и уменьшать в количестве дози, но, как говорится, работать не на массовку, а на качество, да, то есть меньше уделяйте силы и больше делайте производительность, то есть результат на, тех же, на одних и тех же действиях. Дальше, ребят, собирайте отзывы, да, то есть вот самое главное, вы, вы можете, вот а, это один из главных триггеров, который будет влиять на рекрутинг вашу команду, на покупку ваших каких-то продуктов, услуг. Вы когда будете выстраивать свое сообщество, будете общаться, давать контент, проводить прямые трансляции, записывать видео, возможно, собирать вебинары, вы всегда просите, оставьте свою обратную связь, чтобы, возможно, консультации будете проводить и просите обратную связь. И потом, возможно, даже с командой, да, то есть, когда вы команд, с командой уже строите, какие-то квалификации закрываете, и вы вот должны показывать кейсы, да, то есть вы должны показывать обратную связь. Кто-то поблагодарил вас, сказал, блин, настолько ценная информация я ни у кого не получал в группе, да, то есть вот представьте, что вы строите свою комьюнити, ваша тусовка соберется, вокруг вас будут тусоваться ваши люди, которые будут вас любить, которые будут вас уважать и которые будут постоянно за вами следить, и будут разные комментарии наподобие. Вау, блин, очень круто, вы намного мне открыли глаза. Иногда этого достаточно, вы делаете скрины этих комментариев и прям чуть-чуть выбрасываете их, пишите какой-нибудь пост, ребят, ну приятно получать такие отзывы, смотрите, что говорят люди. И тут какой-нибудь можно пассивную продажу своего бизнеса, рекрутинг, сказать, что вот сейчас я набираю там троих людей для того чтобы вывести их до результата, если вы действительно хотите сильного наставника, сильную систему и так далее и так далее да? то есть и тогда я готов рассмотреть вас в виде своего наставника. Бах выкинули пост там, с этими отзывами либо с результатами вашей команды, которые там закрывают квалификации и это работает очень сильно. то есть вот это вот социальное доказательство, которое работает наилучшим образом в особенности в социальных сетях и бесплатным методом. Вот, ребят, дальше последний такой трюк, который я хочу, чтобы вы... Почему вообще сообщество и группа вот, в социальных сетях очень сильно работает? Потому что здесь ведется очень сильная обратная связь. За взаимоотношения выстраиваются намного сильнее, намного быстрее, чем в, в любом e-mail маркетинге, в любом интернет-продвижении через лендинги, через письма, которые читают 15%. Здесь человек получает письма, он приходит к вам на страничку, он смотрит, читает ваши посты, смотрит, как вы выглядите, чем вы дышите и так далее. Он за короткое время с вами знакомится, он приходит на разные ресурсы, подписывается смотрит ваши ваши посты ваши мысли и тем самым становится к вам ближе и вы становитесь к нему ближе и поэтому он сможет задать любой вопрос и быстро получить ответ и вот это самое важно получать обратную связь когда люди комментируют комментируйте в ответ когда люди пишут вам личное сообщение старайтесь отвечать не игнорировать эти сообщения и в конечном в конечном итоге самый главный инструмент когда вы начнете это все делать это с английского вот так вот английский leverage это когда вы создаете рычаги сетевой бизнес это и есть огромный рычаг да когда не один человек работает на сто процентов а например 100 человек работают на один процент и это наилучшая отдача в жизни да то есть то есть при умножении своего времени что я имею в виду ведите обратную связь со своей аудиторией и за Задавайте, интересуйтесь, что им лично интересно. Возможно, вот я когда-то создавал рубрику в своей группе, еще блок Виктора Бандалета, не типичный сетевик, не типичный маркетинг, где человек мог задать любые вопросы и ответы, а я каждый понедельник проводил рубрику, лайв-трансляцию, где отвечал на пять вопросов своих клиентов, своих партнеров, своих под кандидатов. да, то есть И тем самым, смотрите, вы экономите время. Тем самым вы начинаете задавать в аудиторию вопросы, на какие темы вам было бы интересно получить, получать информацию. И они сами вам расскажут, что им важно, что им интересно. Тем самым вы экономите время на поиск контента, на поиск ниши какой-то, что-то искать, какую-то информацию и гадать, а понравится им это, либо не понравится. То есть вы начинаете экономить время, но делать результаты намного эффективнее, потому что вы начинаете говорить, ну, многие говорят на птичьем языке вашего клиента, либо кандидата, то есть вы говорите то, что интересно именно им. Поэтому, ребят, вот создайте такое движение, Начните давать ценность, делитесь отзывами, задавайте вопросы, что вам интересно, да? то есть, возможно, в виде опроса какого-нибудь, создаете опрос, картинку прикрепляете и спрашиваете, на какую тему вам было бы интересно получать от меня контент, либо на какой вопрос вы бы хотели получить ответ, зная который, да, то есть, вы могли понимать, что ваш бизнес приобрел бы совершенно иную динамику. Поставьте, не знаю, лайк, если вам было полезно то, что вы сегодня услышали. Делайте репост, если хотите поддержать наше сообщество. Всем пока-пока, спасибо, что вы были здесь. Все, ребят, всем пока-пока и до следующих встреч.